Электрик спидерским тату. Мама, смотри, я Крутые, как яйца, бизона бомжи. М -м -м, пирожок с патронами. Чувак с камерой за спиной. Клевый зад, чекуся. Тебе все это надоело? Вот что тебе нужно. Игра для настоящих детей атомного века. Судные деньы восстания машин. Сюжет игры завязан вокруг Питера Паркера, возрастлившего и возмушавшего в лесах Сибири русского отца героя. В игре две концовки, но обе трагичны. Первый Паркер погибает в неравной схватке с ранней моделью Т2000. Во второй же его придает друг детства, кореш по парке и просто хороший парень Гарри. Для комфортной игры тебе понадобится задействовать все 10 пальцев левой руки, 12 правой и иногда поступить членом по пробелу. Но если ты родился в Чернобыле, твои родители с самого рождения сосали соску Аполлони, а лето ты проводил купаясь в Москве-реке, то эта игра поддастся тебе, как француз поддался немцу. Это был Гори Огнем. Всем спасибо, всем пока.